красивые цветы. Ага, очень. Но только за них говорят. Мать земля цветом смеется, ядом плачет. А? Смотрите, опоздай на неделю, и весь урожай свой собрала бы тогда контрабанда. Да-да. Нюху у вас особый, товарищ Байзак. А как же, меня не провести. А жулики! А эта делянка у меня не зарегистрирована. Kamerka, давай rubi! Кто там? Я, начальник. Открой, разговор есть. А, Танузуран болта. Ты что, не мог раньше прийти? Не мог, Кондрать. Отец контрабанду может подслушать нас. Гради чепуху. Кондратьев, я не хочу, чтобы меня видели здесь на составе. Пусть думают, что я в разведке. Так лучше. Я напал на слит отца контрабанда. За пересечением трех ущелья, чем Злзок и Чехзлзо, и Джуха что-то находится. Тут сходится караван с опьем. Ну и что, караваны все уйдут. Нет, я сам видел их своими глазами, как они сходятся к одной точке. Там находится отец контрабанды. Нами четырех бойцов, и мы навсегда покончим с ним. Мне голова отца контрабанды не нужна. А вот если не ввязываюсь в бой, пройдете разведку. Будет хорошо. Иди. Карабалта, ты не сказал обо мне командиру, а? Понимаешь, никак не могу совладать со сном. Стою в ушах, звон, сижу, звон, даже сейчас слышу. Кто приходил? Да наш Караболта. Разведчик. Ну что за человек? Никакой дисциплины. Хочет днем придет. Захочет ночь. А то может пропас на целую неделю. Человек он известный. От командования при моем предшественнике именно и оружие получил. Но вот уже целых три года ищет отца контрабанды и все напрасно. и надоест мне вся эта партизанщина и пошлю я его. Но человек он верный. Конечно. Только уж вот шальной немного и странный. Веришь, Оля? Я ничего о нем не знаю. А сам он о себе ничего не рассказывает. Мало с такого я рода, как здесь принято. Спрашивал бойцов всегда такой. Говорят всегда. Кармалта, это же не его имя. Люди его так за характер поразвали. По-нашенски, значит, черный топор. Работа прилез. С перевала полузамерзшего. Она из тех, кто до сих пор возвращается на родину из Китая после восстания. В чем дело? Я хотел сдавать оружие. Пришлось немножко. Где его взяли? Вот а здесь, за воротами. Ты кто? Я приехал к Карабалте. Его нет. Ты чей сын? Отвечай, бандюга! Если не знаешь кто я, нам не о чем говорить. Это Атай. Сын Калмата, его обижать нельзя. Ага. Сын, Сын разбойника? Что ты повторяешь слова белого царя? Мой отец честный человек. Когда царский уездный отобрал нашу землю, он убил его и увел весь рот в горы. Уже много лет скрывается в горах. Все равно он разбойник. Уйди, я не хочу с тобой разговаривать. Болван, под замок его. Кондратий, А кто такой калмат? Да старик один, глава рода. Черт его знает с кем он. Засел в горах сычём, и во всех стреляет. Сам себе бог, судья, республика. Прошлой осенью ходил к нему агитировать. Так не подпустил. Троих бойцов потеряли. Видимо, старая обида в нем. Ну, а людей у него много? Не думаю. Должно быть целый род, но какой? Говорят, бабы не хуже мужиков стреляют. Интересно. О чем хотел поговорить этот парень с карбалтой? Но было бы нечисто. Мальчишка с тобой не приезжал бы. Я здесь никому не верю. Вчера в маках убили еще одного бойца. Что ничего Чопан, да контрабандист. запомнил. тебе не удастся сбить моих лошадей. Не пугай. Вон Когары едет. Пусть он рассудит, кто из нас вор. Когары, Когары едет. Говорят, что деньги не пахнут. Товарищ начальник, взгляните. По-моему, он здесь камень принес. Размножить бы твою башку этим камнем, недоумок. А что делать, если моей старухи не в чем из дому выйти? Не подохнет она. Ты что, забыл? Это лекарство государство ценит на вес золота. Хочешь, скажу командиру, чтобы он тебя арестовал? Пошел отсюда. Завтра же принесешь полкило чистого опея. Они а то прикажут сдать тебя в ГПУ. Витя, чай. Товарищ Кондратьевич, да. Базар вам дал новое имя. Mm. Кугара. Зеленый аса, что ли? Да, Кокурев по киргизски Кугар звучит. Но не обращайте на них внимания. У чего только я не слышу на базаре? Здесь несправимый народ. А, все они контрабандисты. Мы должны границу закрыть накрепко, чтобы настоящий порядок был. Да-да. Я ехал с целью агитировать вас. А вижу, вы все сами хорошо понимаете. Хороший человек. Я два года служил в Бухаре, ага. но его теперь жить без него не могу. А -а. Да, а что вы знаете о Карабалте? Карабалта? Да. А -а -а -а. <смех> Берите. А, кто только его не знает. Он странный судьбы человек. Люди говорят о нем... Что он сродни небесам, подобен соколу, ищущему родную скалу. А вы видели его головной убор? Да. Такой киргизы не носят. Это казахский долбай. А привязанные к луке седла. Аркан заметили? Нет. Это калмыцкий аркан. Из кожи вола. А он что, же не киргиз? Киргиз! Настоящий киргиз! Только он скитался по разным народам долгое время. Говорят, при Николае за убийство на каторге был в Сибири. Оттуда бежал, прятался у казахов. А здесь, на Исукуле был вожаком группы джигитов во время восстания в 16-м. После в Китае забрел к черным калмыкам в общем герой. У меня не две головы, чтобы вас обманывать. Раз нужно, помогу. Спасибо. Продолжайте. Я могу положиться на вас. Наш разговор останется в тайне. Конечно, не беспокойтесь. Хорошо. Я знаю одного порядочного человека, который может рассказать вам все о контрабанде. Золотой рот хороший человек, потому что он боится всего. А кто такой золотой род? Это я. Я хочу разрешения ездить за вами, когда пойдет отряд ловить контрабанду. Зачем? Я не буду вам мешать. Я буду ехать сзади. И собирает брошенных лошадей. Ну, а кто их бросать-то будет? Контрабандисты. Они берут и лишних лошадей, чтобы побыстрее. Пригружает в юг нас свежих, а уставших бросай. Ну, а нам-то от этого какая польза? Большая польза. Хочешь узнать, куда идут карабаны? Куда-куда, конечно, за границу. Э, Гагар, ты тоже хитрый. Караваны идут не за границу. Скажи куда. Сперва ты скажи, можно ехать за вами подбирать лошадей. Ладно, будешь. Я не хочу лишиться своей головой. Но тебе, начальник, скажу, в ушеле за перевалами, И склад опиумом. Большой склад сотни мешков. Ты слишком много знаешь? Правильно, начальник комиссар. Я еще знаю, если захватить этот склады, отец контрабанды в один день станет бедней мне. А кто такой отец контрабанды? Это не знаю. Нам здесь не пройти. Под снегом могут быть трещины. Клянусь детьми, я не знал, что лавина закрыла тропу. Если не верите, убейте на месте. Вставай. Вставай, пойдешь первым. Ну, где твоя тропа на склад? Видишь ледник? Подним узкий проход. Он выведет тебя на перевал. Оттуда рукой подать. Привал. Андрей, стреляй кашму. Мещенька, давай. Окей, okay. болто а ты ж убь ⁇ Давай, давай. будь осторожен там вооруженная охрана вон те пятеро о которых говорил отец Здравствуй, дочка. Здравствуй. Я могу туда войти посмотреть. Туда, в юрту. Я войти туда. Хорошо. Заходи. Киркрывай. Заходи, пожалуйста. Вы хотите, чтобы я повторил свой рассказ? Да, мой Машан. Расскажи-ка еще раз, как ты с ним разделался. Этот кабан отчаянно сопротивлялся. Да-да, с ним нелегко справиться, но я изрешил его из пулемета. Ты врешь, Машан? Карабалта вернулся на заставу невредимым. Что замолчал? Или у тебя собаки язык Нет-нет, я еще понадоблюсь вам отец. Ладно, прощаю, все равно он в моих руках. Ради вас отец готов землю головой рыть. Весите во флигелёк. Не трогай, отойди. Я прошу тебя, уйди. Я тебе приказываю. Кондратий, успокойся. Погоди, Оля. Ты был с ними? Отвечай, был? Да. Так почему ты вернулся живым, а они нет? Кондратий, надо выяснить, кто виноват. А мне не надо выяснять! Я знаю, кто виноват! Вон! Он, видите отца Кондробанда ищет. А может быть, его вообще нет! Может быть, это его выдумки! Герой! Здесь место свободное! allocatedThat onger! parakel sitten CAATITGAL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 Баке, вам песенную чашу, по обычаю она должна обойти всех, если не умеете петь, позабавьте сказкой, или промычите теленком. Неужели выпит? По-моему, у него не все в порядке. Ой, бай! Ой, Бай! Ему же медведь на ухо наступил. Нацепил на бок Маузера, забыл все наши обычаи. Когда бежал из Сибири, в Казахской степи, я слышал рассказ о Биржан Сале. Поэт был совестью народа. Оскорбленным ничтожеством людей, он уходил в степь и пел там свои песни. Сородичи решили, что он сошел с ума привязали певца к решеткам юрты, тогда он, Temirtасу обращаясь к своему сыну Тимертасу, запел эту песню. <гонят> <гонят> верблюд бессилен, когда ноги тонут в глине. Люди проклинают землю, потеряв в себе святость. Я, бержан, гордость всех трех казахских земель, из жизни ухожу, не найдя ее смысла. Запомни, мой сын Тимиртас. росную воду с ладоней моих. Знаю, что уже седок ему не тихий предназначен. Я был отцом, что тащил груз жизни, как вол, С ним ухожу, чтоб ты нес свою лишь поклажу. Запомни, мой сын Тимертас. Присаживайся. Ничего, я здесь. Караболта, ты видел когда-нибудь отца контрабанды? Нет. А ты веришь, что он есть? Вот, взгляни на эту бумажку. Сегодня получили. Я должен взять тебя под арест. Правда, Карамурну и убил за штыком, а коня взял себя. Все он, отец контрабанды. Три года я хочешь за ним, а он за мной. Даже хотел отравить меня. Людям насчитал, что я шмеян. Что я продаю своих пограничникам из корыст, а напишись. За палача в Каракойской тюрьме работаю, врублю голову. Ложь. Но люди верят, потому что во всем разуверились, Потому что столько зла и горя они видели в недавнем прошлом, что всякая небылица для них кажется правдой. Я был на царской каторге. Думал, были унизить человека, как там нельзя. Были узнать также нельзя. Но человек. Но то, что увидел после восстания в шестнадцатом в Кашхари, до сих пор кошмаром снится. Я не о смерти говорю. Человек не вечен на земле. И не о несправедливости. Она была. Пока будет, наверное. Я о святом человеке. Что помогает жить ему, пересиливая смерть, горе, несправедливость. Святое душе. Это мать. Брат. Земля. Но когда брат отступается от брата, мать продает свою дочь за чашку пшена, когда родная земля становится злой мачихой, и целый народ идет по миру с протянутой рукой. и Смерть ждут как избавление. Это страшно. Страшно, товарищ Кондрать, когда человек перестает быть человеком. Я низкорыстый стал большевиком. Из благодарности. Таким к ты, к нашим ребятам, к этому человеку. Он вернул мой народ в жизни, а земший душу согрел. Вернул веру человека. Ты думаешь, я обижаюсь на тебя? Нет. У меня была семья, мать, жена, дети. Наш род кочевал тридцатью юртами. Никого не осталось. Пойдем кондрать. Ай, Мишка, принеси еще дров. Ты думаешь, Крыбалта наврал о складе? Не знаю. И все-таки ты был не прав с ним тогда. Тоже не знаю. Может быть и так. Жамгерчи, иди-ка сюда. Видишь, вот здесь за тремя ущельями, золотой роль говорит, находится опийный склад. Да и Караболта тоже, говорит. Мы перехватили несколько мелких караванов с опием, идущих в том направлении. Короче, думай идти туда. Действовать, понимаешь? Ага. Отца контрабанды, если есть таковой, обанкротить, а закрыли для него последний перевал. Ага. Джунгерчи, ты поведешь нас на кизыл Нет, я не знаю туда дорогу. Много, много дней надо ехать туда. Сколько? Неделю? Две, а может больше... Твоя скер плохо сидят в седлах. Высоко в горах, с нежной лавины, А ты меня не пугай. Ну так как? Начальник, возьми проводи Коматая, а? Ты что? Ты хочешь идти туда, где нет дорог, а Тай проведет тебя. Он никогда не курил, не пил вина. У него как у волка. Так. А он не сбежит? Куда побежит потомок батеров. Разве он заяц? Нет, не подойдет. Кондратий. Возьмите мальчишку. Он вам не помешает. Джамгирчи, ты поведешь нас. А Атая я возьмем пленным. Отец, зеленый оса пошел по пути Каравалты, пусть и он сломает себе хребет на этом пути. Пушинка. А у меня вот какое хозяйство. вернулась от вас. Страх овладел вами, и завтра рабами станут ваши дети. Разве вы хозяева своего озера? Нет. Вы боитесь родных гор? Если хотите спасти своих детей, поднимайте весь род за мной. Там, за кордоном, я смогу исцелить вас. Джигиты получат от меня винтовки. Идти будем через перевал Коюкап, где властвует Калмат. Старый отшельник теперь пойдет нам навстречу. Его сына зеленый оса посадил за решетку. Да благословит нас Аллах. Да поддержит нас добрые духи. Омень. Кто останется здесь? Тому не миновать рабство. Слышите? Сегодня же ночью уходите в горы. Соберемся у красных скал. Скажи, Ибрай. Что я там буду делать? Тогда оставайся и подыхай у порога неверных. Атогиргингулай, он уже город, Кто Не узнаешь? <смех> вот так блудный сын не узнает своего отца. Сейчас павучка, сколько это? Погоди, Кучкач. Может, перед смертью придут к нему слова молитвы? На колени, сукин сын, моли о пощаде, счастье обошло меня раньше я не знал кто ты выжги мне глаза за это оторви руки которые касались тебя сколько душ ты загубил заразил неизлечимой болезнью ты в ответе перед народом несчастный коза сама разродиться не может а идет ковцев поветухиха ты смел, но глуп. От а имени какого народа ты говоришь? Твой народ умер, понял? И его не воскресить. Хоть ты кричи, ты хоть ты плач. плачь. А ты мне еще о честь его заикаешься, дурак. Эти бродяги давно потеряли все человеческое, они живут по волчьему закону, сильный поедает слабого, большой маленького. И им не нужны твои идеи, им нужен мой опий, слышишь? Только он даст этим отверженным счастье, а счастливые и послушный. Хватит о своем собачьем счастье! Нет! Это ты, собака, хотя корчишь из себя ангела. Следил за тобой, думал, опомнишься, а ты все лаял на меня из подворотни красных. Что случилось с Что вы с ним сделали? Если бы не ты, эта несчастная давно была бы в раю. Ты привел ее сюда, сделал рабыней, взял на себя этот грех. Убей меня, чудовище! Я ненавижу тебя. Теперь ее душа будет благодарна мне. Оставь кучкач. Не пачкай руки. Пусть его убьют те, Пусть кому он служил. Isterim. Собаки, собачья смерть. <gülüyor> Мерзавец! <gülüyor> Семь смертей обойду, все равно найду тебя. Тарапыги. Уже расцвело. Быстрее собирайтесь. Где кавыча? Кавыча? Не знаю. И что вырядилось как на праздник? Ты как здесь очутилась? Хотела попрощаться. Нашейла откачевывает за кордон. Говорят, таков прикасаться контрабанды. Байзака, говоришь? Что, весь рот аргынов уходит? Да. Но это мы еще посмотрим. Спасибо. Будь счастлива. Thank mm -hmm. you. Это же показались. Ну чего ты увязалась за мной? Возвращайся назад, слышишь? Ты что, эта сопливая девчонка, задерживаешь меня? Я спешу по важному делу, неужели непонятно? Что тогда остановился? Я тоже умею скакать. Стой. Баринга. А ну, поворачивай домой. Баринга. У меня нет дома. Баринга. Все равно возвращайся. Ну, будь умницей. Баринга. Ты же не маленькая. Да и ты лапы съешь. Так. Так. Так. Угу. Так. Прошу. Приятного аппетита. О, конечно. дай. Аландринку. Ну... Для чего конфеты, не понимаю. Чай пить все равно нету. Восьмой день ни огня, ни людей не видали. Хоть бы кустики или лес, что ли. Че ты билис, коли ты сам дэр Аменко, я. Герчи. Голик, Макеев, я yeah. и ты. Есть. Yes. Живо в разъезд. Слухаю. Из-за проклятого тумана мы потеряли из виду пограничников. Теперь отец задаст нам. Может, они там и подохли на перевале? Их сам черт не возьмет. Их стрелок, не поторопись, бы и всех заграбал! Это он! Это он меня Это товарищ. Бросайте с коней. Бросайте оружие. Ломатин, я. Отвезешь его и голика. У них Похороните, пожалуйста, в городском парке. Передай мою просьбу командованию, у нее, чтобы же одели в нашу форму. Как герой бойца Красной Армии. Говары. так, я лопытка Я видел следы. Около полусотни лошадей, ушедших в сторону. Шишкин, останешься с пленными. Не зевай. Рахмат. Спасибо. А ты видел следы этих лошадей, поэтому тот контрабандист и набросился на меня с ножом, а людей вроде бы не видно, наверное, разбежались после наших выстрелов. Ну-ка, пересчитай. Товарищ Раз, командир, два, товарищ, два. товарищ командир, там дверь. Что? Дверь с колена. командир там мешки с лекарством опинный склад отца контрабанды ну свое добро отец контрабанды спрятал у самих духов но ты благодаря мужеству нашел его мой отсюда недалеко отец будет рад видеть себя гостем хорошо Да. Ты поезжай к отцу. Скажи, завтра приедут гости. Командир ругаться будет. Не бойся. Я ему объясню. А Всадники показались. Гости едут. Едут. Минь -минь Гости едут. Гости едут. Давайте, встречайте гостей. Мальчик мой сам гостей позвал. Значит, стал уже настоящим мужчиной. Аим, а -э Тетушка Аим, это не Атай. Сараву, <соцентр> Мрайков. Здравствуйте. Слава Маликма. Ассалау Маликма. Ава. Слава Аллах. Здравствуйте. Дедушка, дай мне, дай. Болот. Да. Возьми. С приездом вас почтенные. Спасибо. Поторопить с угощением. Хорошо. И это ты так стреляешь? Негодный мальчишка. Такой большой джиги. А в птицу попасть не можешь. Погоди, все расскажу твоему деду. Не с добрыми вестями мы здесь, Аксакал. Жить я не стала от этих зеленых фуражек. А та и Карабалта у них в плену. Был склад в Красном ущелье, и тот захватили. Если поможете, отобьем склад. Тогда половина добра ваша. А там через перевал кап с Божьей помощью. О, небо! Ночью мне а приснился баран. сон. Видно, старею. Одно и то же вижу. Будто струится вода между пальцев. И мне легко и приятно. О, почтенный! Вода одна из четырех стихий жизни. Это хорошо, когда она снится. Будете долго здравствовать. Нам уже нет приюта на этой проклятой земле. Зеленые фуражки сегодня у вашего порога, завтра они будут хозяйничать в юрте. Будьте осторожны с Когары. Земля не теряет святость, ее теряют люди. Когары едет ко мне в гости. О, создатель, какой он вам гость? Зеленый оса обманет вас. Человек, не пожалевший Атая, думаете, вас пожалеет? На гости моего сына. Я не подниму руку. Зеленый оса поступил верно, уничтожив твой ядовитый склад. Короче, и на ту сторону не пропустите. Да, там нечего вам делать. Видимо, эту юрту видел. Он правду сказал. Командир, меня там огонок поларовнул тунбу. Ты же обещал погостить у нас, а сам собираешься вниз на заставу. Славный ты парень, отай. Славный ты парень, отай. Берёка ты залип. Но мне необходимо поскорее отвезти груз. А я, как командир, должен быть во главе отряда. Здравствуй, начальник комиссар. Как здорово самочувствуя? Ассалаву мурза. Здравствуй, господин. Постой. Пусть бойцы проводят тебя до ущелья. Там могут быть разбойники. Не надо, ты забыл, что я сам сын разбойника. Золотой рот. Как разыскал нас? Ой, начальник. Твое имя у всех на устах, начальник. Лошадь. Ты стал знаменитым Четвертый человеком. Человек. но мне помнишь, значит, хороший человек. Как же мне забыть тебя? А я приехал за твоим обещанием. За каким таким обещанием? Ха-ха, товарищ начальник, зачем забываешь? Ты мне разрешил ехать сзади и подбирать лошадей после контрабанды. Еще захотел. Лошади нам самим нужны, видишь? Мешки грузим. Это правильно, товарищ начальник. Но не надо тебе делать, грузить. Это почему же? Мне прислал один большой человек, но не могу назвать его имя. Но хочу сказать правду. Этот человек просил тебе сказать, оставь им уходи отсюда. Слушай, передай этому человеку, что он болван. Правильно, товарищ начальник, он действительно волван. Но он сказал, если отсюда идешь, тогда получаешь свою жена. А если нет, то я боюсь сказать. Ты что? С ума сошел? Твой, твоя жена у этого человека. Где она? Где, работа. контрабород? Я сказать, он недалеко ущелья. но твоя жена может умереть раньше, чем ты сделаешь первый быстрец. Словатся очень большие. Про них надо долго думать, а потом и решать. Сколько мне для ответа? Три дня. Хорошо. Я буду. смотрите <говорит> недаром говорят честному джигиту и дичь сама в руки идет <говорит> КОНЕЦ Ну что мне с тобой делать? А ты смелая девушка. Не ожидал. Ну-ну, молчу. А Только вот плохо коня загубил. Я не хотела. И мне? Что? Где мой Атай? Сын Ваш сын на свободе, он уехал. <турок> Ты думаешь, что поймал меня в Капкантре? Берегись! <турок> Никакой ловушки здесь нет, можете ехать. Я думаю, Кугары, что, ку что ку ты один из уездных белого царя, но ошибся, Аксакал. Ак белого царя давно нет в Сейчас везде новая власть. Возвращались бы на озеро. Я ищу сына. Мы поможем вам? Это сделают мои джигиты. Иди к нему. Что теперь делать? Ну давай, Можешь погреться у огня? Пусть бросит винтовку и сойдет с коня. Бросай винтовку. Слезай. какими судьбами герой что мириться приехал правильно дорога к красным тебе заказана. все твои грязные делишки выплыли да. наружу или может заблудился в таком случае езжай к своему кугары, он недалеко что боишься нет байзак я к тебе не с миром пришел. Неужели? Может нам, бродягам, войну объявишь? Да, негодяй. Только за этим я здесь. Хочешь жить, принимай условия? Не обрекай людей на новые муки. Вернешься на озеро и будешь просить прощения. Уберите его. Убирайтесь, пока целый. Байзак! Байзак! Выходи! Только ты мне один нужен! Байзак! Мы еще встретимся, Байзак! Ты что ты что не дотрогай понимаю мой повелитель тебе плохо но не падай духом я помогу тебе пошел вон нет сперва ты выслушай меня Жизнь моя на излете. Кого хитреца как Байзак встречаю впервые. Думаешь, он верит кугары, хоть и подбросил ему такую приманку? А вдруг нарушит свое же условие и с помощью органов уйдет через перевал? Тогда он вас за кордоном отправит к Аллаху в рай. Что ты мне предлагаешь? Вот что. Вызови аргенов на бойгу. Если победишь в скачке, тебя никто пальцем не тронет. Здесь нет моего скакуна. Мой повелитель, мудрец трижды посоветуется с собой, прежде чем дать совет другому. Но будем откровенны, простому человеку не до хитростей. Если придешь первым на скачках, что я буду иметь? Табун лошадей. Очень хорошо, очень хорошо. Старейшины. А там От имени своего отца Калмата я вызываю на бойгу весь ваш род. Ну и хвальбишка! Ты где научил своей наглости, выскочка? Эй, молокосос! Ты хоть представляешь, в каком ты сейчас положении? Сын Калмата. Я хочу знать твою ставку. вставку. Моя голова. Башунга. Твоя голова и так в моих руках. А если ты такой храбрый, поставь на бойгу перевал, который в руках твоего отца. Хорошо, я согласен. Чем мы будем обязаны, если ты победишь? Свободу мне и русский ханом. Сын Калматы хочет достойно умереть. Стоит ли ему мешать? Только запомни, проиграешь сам отрублю тебе голову. Что он там? Не шелохнется. За это время мясо сварилось бы. А с его знает, чего он умолк? Эй, для науки и шаки. Берите меня. Не кончились бы патроны, показал бы я вам. Да и ей тут не место. Откуда вам это известно? Атай вызвал Аргенов на Байгу. Так чего мы здесь сидим? Надо помочь Атаю. В этих скачках ему поможет только Всевышний. Эх, Аксакал, если бы он был на небе, Тогда не было бы мне так трудно на земле. Они идут сюда. Прикончи Атая. К черту его. Надо спасаться. Дурак, скачки теперь не остановишь. А убивать на глазах у народа нельзя, понятно? первым скачет. Смотрите, это же скакун Атая. Вот это скакун. Байзак? Видно, сыну Калмату придется дать свободу. Да, да. Это будет справедливо? О господи, неужели это Атай? Он, он. Несчастный. Видно, сильно разбился. Вся рубашка в крови. Бедный мальчик. О, Боже, сохрани, на нем живого места нет. Победа моя. Свободу мне и успехану. Данных аманслов на ветер не бросает. Ты же хотел отрезать ему голову сам. Разрешаю. Байзак, ты опозорил весь рот. Ты нарушил Божий суд и потому не видит тебя добра. Ты подобен волку в капкане. Будь ты проклят. Будь проклят духами предков, Байзак. Прекратите глотки драть. Не забывайте, что я еще отец контрабанды. Никто не градит мне дорогу. Вы там у меня еще будете просить милостыню? Прощь, в сторону! Калмат едет! Калмат со своими джигитами! Шторты поразивали? Все, кто с оружием, вперед, быстрее! <связавшись> что ты <-то, я> стал <связавшись> плохо видеть? <связавшись> Глянь, кто это там еще скачет? Эй, родичи, куда вы? Не в ту сторону бежите. калмата встречайте. И Брай, ты сообщишь Батыру о смерти его сына. Сенчердот. Подожди меня здесь. Караболта. Он снова тебя обманет. Свяжи его. Сдаюсь, сдаюсь. Вези к своему хозяину. Может, дадут тебе лишний кусок хлеба за то, что поймал отца контрабанды. Отойди, колыча. Нет, Байзак. Как отец контрабанды ты мертв. Но ты нанес мне оскорбление. Я с тобой рассчитаюсь по киргизскому обычаю. Или ты кровью своей смоешь мой позор. Или я унесу его с собой в эту пропасть. Дихкани! Вы, наконец, поняли, что Байзак обманывал вас, опутав ложью и угрозами, он уводил вас от новой жизни. Возвращайтесь назад, обрабатывайте землю, выращивайте хлеб, ведь эти горы, иссыкуль, испокон веков ваши. Теперь эту землю никто не отберет у вас. Советская власть будет ее оберегать. пожалейте его, помиритесь, пожалуйста. 我